Я посмотрел на свой дрибл, примерно 6 тысяч подписчиков. И вот в определенное время они начали очень резко расти. Большая часть была похожа просто на ботов. Я написал пост на дрибл, подумал, что мне какой-то доброжелательно накидывает подписчиков. Где попросил, чтобы этот человек перестал. Затем я написал в поддержку дрибла сейчас мне накручивает подписчиков, то мой аккаунт могут заблокировать. Поддержки мне написали, что это какие-то новые алгоритмы дрибла, типа это накрутка для всех про аккаунтов А вот мои подписчики. Примерно за две недели на меня подписалось 3, ну 200 где-то. У меня про аккаунт Я его покупаю уже, наверное, 3 года подряд. Клиенты начали приходить ко мне После тысячного подписчика до этого я как-то я особо ничего не чувствовал. И сейчас, когда я обновляю свое портфолио, допустим, делаю три или четыре поста каждый день, ко мне приходит какой-нибудь клиент новый, классный, иностранный. Не знаю, насколько это продлится. Вот у девушки, например, две тысячи подписчиков, и и подписчики сейчас вот начали к ней приходить так же, как у меня. Так что, если у вас про, то попробуйте. Блин, чуваки, никогда не брейте ноги, запомните Там салют, все начинают орать В это время я лезу по стене с двумя гигантскими пакетами